Понеслась, дамы и господа Третья карта 1-8 Их, как вы понимаете, будет всего 8 Но это вот, собственно, третья Возбужденные самочки Против чекалдыриков Чекалдырики, я не знаю, мальчики или нет Но возбужденные самочки у нас, естественно, самочки Как вы можете догадаться Это Иблис и киса Ну, просто киса, короче Так ну и, конечно же, о май гад, и помидорчик э, это э, состав э, чекалдыриков. Ну, если кто не в курсе, а может быть все в курсе, но ну, на всякий случай, э, помидорчик это турбо дэдпанч зор. Вот, вот такой вот. Но с ником помидорчик он сегодня будет играть. Э, ну что, поехали, пистолеточка, и у нас стандартная позиция для гидриса. естественно, надо текать с села, пока не дали по голове. Но 3 хп удалось потерять. Правда, при этом и 15 в ответочку снять. Ну, перестреливаться с глоками через всю длину. Чекалдырики, на самом деле, по-моему, немножечко в себя верят. Слишком, на мой взгляд, сильно. Потому что, ну, глок через всю длину, типа, это не работает. Нет. Совсем не работает. Игрокам обороны даже можно особо не мансить. Ну, а то май гад погибает. И помидорчик 23 хп. Давайте смотреть за помидорчиком, может он сейчас как сделает что-нибудь интересное, а? Ну вот бомбу подобрал и умер. Не очень интересно получилось, но 1-0. Также напоминаю, дамы и господа, что проигравшая команда в этой паре а, покидает турнир и не сможет побороться за главный приз. Это спонсорские привилегии... А Привилегии, вернее, на сервере от спонсоров. А, спонсорами являются Спортивный, кофе 90, Бесенок, Неброска, Саша Кошелек и Вак. А, суммарно 15 тысяч рублей выделено на эти привилегии. Так что, поймите, это круто. А, ну что, Фамасы, Фамасы, и гад, ставит хэдшот. Минус один Фамас. И Близ, минус Омайгад. Но самое главное, помидорчика не подпустить к Фамасу. Это будет крупнейшая ошибка вообще в принципе. Ну, удается, не успевает добежать до ФАМАСа помидорчик. Катился, катился, ну, немножко остановили. Так бывает, так бывает. 2-0. Сам Кивин пишет Клекс ТВ. Посмотрим, почему бы и нет. Я считаю, конечно, что победить должен сильнейший коллектив. Я никогда никакой команде предпочтения не отдаю. Но сильная сторона в данный момент за возбужденными. И чекалдырики, в принципе, в данный момент, естественно, будут являться аутсайдерами, это неизбежно Но вот вторая половина, да, она во многом может э, что-то сильно поменять Ну, дигл и глок, и снова перестрелка через всю длину, минус от гиблис и минус от кисы 3-0, быстрый, быстрый и простой раунд, самое главное, не замудренный, атака просто вышла и не вышла ну, а возбужденные самки, естественно, были рады только, я думаю, такому повороту событий. Типа, что, огорчаться когда на тебя выходит соперник, ты его просто застреливаешь, и все, и победа. Девайс. Наконец-то мы до них дошли. Девайсный раунд, в рамках которого у чекалдыриков появятся калаши, и здесь, смотрите, какое, а? Какое занятие длины! Жаль только просто, что на длине никого нету, и типа, ничего себе, помидорчик! Просто выходит на ноге, ставит хэдшот, и Киси придется тащить одной. Кыс-кыс, как говорится. Но нет, к несчастью, калаш в упоре это совсем уже не ФАМАС. ФОМАС хорошо отстреливать через всю длину. А просвет принимать с ФОМАСом это уже э, дело такое. На любителя, как говорится. Ну что ж, показали зубы чекалдырики Вопрос, смогут ли бездушные... Бездушные? Почему бездушные? Возбужденные самки, я не знаю, почему бездушные Прошу прощения, девочек Я не знаю, что со мной произошло И почему я сказал это слово Но возбужденные, в общем, самки Сейчас могут Могут забрать зубы у своих соперников А вместе с зубами еще и пару раундов В догонку Но помидорчик как бы явно против как бы явно против и уничтожает первую соперницу, а следом за ней еще и вторую. В общем-то 3-2 и зубы пока что у чекалдыриков остаются на месте. Перспектив на взятие у возбужденных самок становится меньше, учитывая, что чекалдырики, вооруженные девайсами, уже смотрятся куда интереснее, чем чекалдырики, которые играли до этого с пистолетами. Ну, смотрите, здесь опять раскидка длины. Но ну, ну не пушат девочки длину. Девочки, кстати, делают э, грамотно и правильно. Они сидят в обороне, в закрытую, просто ждут э, действий от соперников. Девочки вообще, в принципе, обычно ждут э, действий от мальчиков, да. И вот, в принципе, сейчас дожидаются. Мальчики пытаются таким образом добиться сердец своих соперниц. 3-3. Добиваются пока только хэдшотов. И условно временно ничейного результата тоже, в общем-то, выходит добиться. Ну, хороший счет, играбельный Конечно, какой счет будет через 5 минут, через 10 минут Будет, как мне кажется, сложно догадаться Хотя, может быть, все очень просто Чекалдырики, учитывая... Ух ты... Разменялись попаданиями в голову 4, 4 хп осталось у Иблиса И о oh май Забирает с хаешки Иблиса Я уже давненько, кстати, не озвучивал Никнейм о oh май Потому что... А он просто не участвует в игре Потому что все фраги достаются э, Помидорчику 6, если быть точным Наглую... Наглую Харьку помидорчик избивает киса. Попытка поставить бомбы, бомбу увенчалась успехом. Но вот теперь вопрос: дефьюз китов нет. Поэтому можно, в принципе, даже и умереть, но самое главное сыграть на таймер. Ну, все опять-таки происходит э, гораздо проще. Просто обычную перестрелку, о oh май гад, все-таки выигрывает. 4-3. Даже невзирая на то, что сейчас возбужденные самки по факту были очень близки к тому, чтобы выиграть этот раунд, не хватило то ли сноровки, то ли какой-то координации передвижений, да. Но вот чего-то чуть-чуть все-таки не хватило. Возможно, даже раскидок. То есть банально все могло заключаться в экономической составляющей. То есть не было денег на ту же самую флешку, и вот тебе как бы все... Попытка прострелить на рекламе Иблиса успешная. Помидорчик делает минус. А Киса понимала, что она не может уже спасти напарницу по команде. И, в общем, даже просто не стала идти ее спасать. 70 хп, 68 минус у Майгат и 19 хп. Ну, если вот даже так, если вот даже, даже настолько все просто, что можно, имея калаш Выйти и стрелять с деглом И все равно выиграть То мне кажется, конечно, исход матча чуть-чуть очевиден 5-3 Не хочу, конечно, заранее хоронить коллектив Бездушные са... Опять бездушные Да почему бездушные это господи а, Возбужденные Я не знаю, почему бездушные П Почему я говорю это слово? У меня нет здесь на экране нигде слова бездушные Почему я его постоянно произношу? Минус от помидора, Иса. Ну, как бы. Э, мои полномочия здесь, кажется, все. 6-3. Вот, собственно, возвращаемся к вопросу, который я задал не так давно. Что будет через 5 минут? Через 5 минут будет доминация чекалдыриков, которые как бы не оставляют шансов на самом-то деле э, возбужденным самкам. Надо все-таки понимать, что сейчас сильная сторона оборона и оборона, ну, типа, прям пока что плывет. Плывет капитально, но если даже вот тут не удается сделать минус, то мне кажется, бороться здесь за победу. Практически не имеет смысла Ибо это будет, вероятнее, все невозможно сделать 100 хп против 100 хп Но ФАМАС э, Вещь куда более интересная Выход под флешку Попадание сразу в голову oh God, Он пытается отстреливаться Но Киса здесь как раз за счет ФАМАСа Все-таки побеждает не нужно было, как мне кажется, так сильно дакаться, можно было просто выйти и в промежутке между берстфайрами соперницы ну, спокойненько прицелиться и сделать хедшот. Куда интереснее, конечно, будет опять-таки смотреть вторую половину, там произойдет смена сторон, девушки перейдут в атаку, в атаке у них будут калашниковые, может быть, с калашами они заиграют, так скажем, совсем по-новому. Но, правда, при этом появится фомасы и достаточно качественная позиция у игроков Чикалдырики. Ситуация 2 в 1. О май гад, зажат в яме. И, зная, что твои соперницы владеют фомасами мне кажется, лучше все-таки не высовываться, потому что это слишком чревато последствиями. Да? То есть тебя могут не выпустить с ямы, потому что с фомаса сшибать головы, торчащие из ямы, ну, это же просто самое замечательное занятие. Очень хороший дымок полетел Ну и под этот дымок, конечно, позицию Наконец-то можно покинуть Асад приветствуем. Ну и аккуратная попытка пройти По длине! Ничего себе! Вот это вырубил! Хороший, очень хороший хэдшот, но 32 хп Против 44 И игрок обороны Как вы понимаете, находится в позиции То есть и блин здесь и, и, близ здесь. И, близ здесь, но победа только где-то в другом месте, к сожалению. 7-4, чекалдырики выигрывают, на мой взгляд, абсолютно мертвый раунд. Не имели никакого морального права самочки проигрывать такое, но проиграли. Что ж. Что же? Печально, конечно, для болельщиков, во всяком случае, этой команды. Это еще более печально. Кракен Код Мобайл, приветствую. Чекалдырики решили подождать аркады в банку В принципе, не лишено здравого смысла Такое поведение, потому что прилетала ХАЕ в банку И, наконец-то, разделились Впервые за сегодняшний день Пара игроков в атаке разделяются и идут с разных позиций Это то, о чем я толдычил всю первую карту Когда кучерявые играли против Марго Помидорка Минус Иблис И напрасно Свет уже на подъем даже взбирается Мтиса. Ну, тут в два смычка, как говорится, с длины зигзага. Выжить было, по-моему, просто невозможно. Победа в первой половине зафиксирована за чекалдыриками. Блин, что за название такое чекалдырики? Блин, а там есть еще такая команда, которую я вообще нормально произносить не смогу. Как раз они, кстати, следующие играют. Ну, кривая струя, ладно, это ничего такого, а вот... А вот ту команду как называть-то, вот, вот, вот что мне интересно Киса, минус, о май гад Помидорчик с четырьмя хп остается один на один сиблиц И тут вот хаешечка не долетает Ох ты мой, она просто не долетела Но это же изи вин, но она не долетела, боже мой и помидор просто застрелил бедную Иблиц. Блин, знала бы она, насколько просто сейчас несколько миллиметров не решила. Вот решила. Несколько миллиметров карты. 4 хп. На метр поближе она подлетит. Все. Взрыв и до свидания. Жаль. Очень жаль. Не повезло. Когда следующий турнир будет, я ворвусь с двух ног. Ну, смотря какой. Если турнир от э, женского эпицентра, то это надо понимать... Надо спрашивать у женского центра Иблис. Там дроби дробовик. Мне не показалось. Старый дедушкин дробовик запылился где-то в кладовке. О, майгада, и он решил найти ему достойное применение. Но окей, интрифракт он с него сделал, поэтому, собственно, у меня пред. Пулемет. Пулемет! Серьезно! Решили уже посмеяться, да? Завтра, дорогие друзья, будут полуфиналы. Игра за третье место и финал. Завтра 4 матча будет. Финал Best of 3 и полуфиналы вместе с игрой за третье место в Best of 1. О oh майган! Все-таки реализовал свой пулемет. Сделал с него один минус. Ну и Помидорка на длине тоже забрал одну из своих соперниц. И теперь 11-4 со сменной сторон. Слабая сторона у... Слабого пола, ой, и не знаю, мне кажется, что очень мало шансов, приблизительно где-то в районе нуля. Хочется, конечно, верить в то, что девочки соберутся, и, но, но, но глаки. Естественно, здесь самое грамотное решение разыгрывать раунд, э, пистолетный я имею в виду, только, разве что, через зигзаг. Через длину бессмысленно, но нужно брать гранаты, иначе вообще туда можно даже не пытаться идти. Помидорчик не успевает выбросить хае. И покинуть позицию. Но размен дал самое главное. 94 хп у о -о Майгада. Зачем открываться в упор? Видимо, для того, чтобы сделать хэдшот было проще. Ну, 12-4. К счастью или к несчастью, дамы и господа. Но пистолетный раунд за чекалдыриками. В общем-то, соперницы... Соперницы. Соперницы отдыхают пока что. Не будет экономики ближайшие два раунда Естественно, здесь бомбу никто не поставит Поэтому экономика не восстановится Ну, соответственно, хотя э, Доводилось видеть, что чекалдырики Ставили бомбу То есть, и, и такое тоже может быть Киса Киса Киса Нет Я болел за кису в этой перестрелке Скажу честно, но она не смогла Она меня немножечко расстроила 13-4 Три раунда, и, собственно, в дамке чекалдырики запрыгнут, а вот возбужденным представительницам прекрасного пола пока что до победы еще как до Китая ползком. Нужно забирать 12 раундов, это на один меньше, чем за все это время забрали чекалдырики. Ну и проход у нас здесь внезапно от девчонок через зигзаг. И там есть Галила МПшка, и есть Энтрифрак. Остался О, О, Омайгад остался в соло, услышал спрыгнувшую соперницу, и близ. Ай-яй-яй. Слишком громко. Слишком громко. Теперь уже эффекта неожиданности не получится. Пыталась. Пыталась, конечно, да, но... Жаль. Жаль-жаль-жаль. 14-4. Катя с Вероникой поддаются специально Катя с Вероникой это, насколько я понимаю, Иблис и Киса То есть это они поддаются Ну, знаете, отдать 14 раундов э, Чикалдырикам для того, чтобы потом, типа, выиграть И им было обиднее Ну, наверное, да, это было бы, конечно, круто Но, по правде говоря, мне что-то не очень просто в это верится Типа это, по-моему, фантастика какая-то. Ну, спрейдаун от помидорчика такой себе получился. В результате 14-5. Вот что самое интересное, дорогие друзья. 14-5. И этот раунд я как раз таки вообще не ожидал. Вот когда-то увидеть. Да, я, честно уже думал, что все, это просто там сейчас будет 15-4 и 16-4. Но нет, а девчули-то боевые. А девчули-то готовы повоевать. И хотят все-таки где-то на победку-то сыграть на свою. А вот у Омайгада с помидорчиком минус деньги. Минус деньги частично, правда, да? Помидорчик без девайса, как вы понимаете. Ну а вот о май гад вооружен фомасом. Ну и здесь проход через длину. Две... Простите, дорогие друзья, у меня просто сосед. Опять в 12 часов суббота он... Включает, простите меня, свой ебучий перфоратор и начинает, блядь, сверлить опять. Это просто комедия какая-то. 15-5 матч дорогие мои друзья. Чекалдырики дошли до точки, так скажем, невозврата. То есть, э, теперь уже проиграть они не могут по результату основного времени. Максимум могут дойти только до овертаймов, но для овертаймов возбужденные самки должны взять 10 раундов. А это уже какая-то, знаете, своего рода, ну, такая прям очень сложная и тяжелая ситуевенка. Ну, то есть, ну, сложно представить, как в атаке нужно забирать 10 раундов, при этом ни одного не отдав. Ну, окей, сейчас есть размена. но май гад, остается один на один с Иблис. А у Иблис очень опасный и боевой девайс. 36 кп у соперника. Ну, тут как бы... Мое уважение. Мое почтение и уважение. Замечательный хэдшот. 15-6. Ну, теперь, как говорится... Как незабудка сыграла, бро. Незабудка с... Дестры вместе проиграли. Я не помню точно с каким счетом. По-моему, 16-2. Ну, в общем, там быстро и сложно все было, Вадик. Вадик Ватсон. Как я понимаю комментатор, У меня соседи 10 лет в музее делают. Во, а у меня пока только 3. 3 года. Я уже не понимаю, что можно 3 года вот на комнатной квартире ремонтировать. Просто расскажите мне это. Вот Что? Что можно сверлить изо дня в день? Мне кажется, там можно уже просто всю квартиру пересверлить нахрен Полностью вообще в сыр ее превратить Дырявенький такой Слоу-раунд Прям very-very слоу-раунд От девчонок Не хотят никуда вообще спешить Шифты не отжимаются практически от банки Иблис Спустя полтора года наконец-то все-таки Дошла до зигзага Но осталась одна в два Соперник на гусе, соперник в сайде. Г... Хотел я сказать, грамотные действия от игроков чекалдериков принесут победу, но грамотными действиями здесь пока что не попахивает. Вот так вот легко и просто. Я бы сказал, даже не почувствовала Иблис своих соперников. Ой, не туда прибавил. 15-7. Саня, это ладно в 12. Я в прошлом году был в отпуске, и сосед за стенкой начинал это ровно с 9 утра. И почти каждый день как я матерился. Ой, Вить, сочувствую Сочувствую Знаю, что это такое Вот эти вот нехорошие соседи Ну как нехорошие? Я, конечно, понимаю, что надо ремонт делать Но не понимаю, что надо делать там три года Просто, типа ну, ну что там надо делать? на поджим Выходят чекалдырики, денег не осталось совсем И, видимо, уже хотят ребята Как-то прям воевать Открываются, минус киса А Иблис по-прежнему Здесь И где же она? И она почти убивает, о май гад 9 хп остается у игрока обороны Но 3 хп при этом У Иблис И с тремя хп, конечно Прям прям Очень сложно что-то сделать Блин, жаль Убила, о oh но помидорчик Не преклонен Соперницы говорит, до свидания Ну и я, наверное, тоже присоединюсь Действительно, до свидания. Возбужденные самки, к сожалению, также покидают этот турнир. А, ну а коллективчик Алдырики отправляются в четвертьфинал.